На тормоза не на газ, вопросы вечные: зачем да почему? Я понемногу с ума, ты не сама, а эти ночи в Крыму теперь комбо я со встречу, потом передам ему. Бескрай вы твой голосок как электрошок. По местам не устал, и поворачивать спять. Ну вот опять прекрасная.